Всем привет! Если вы хотите зарабатывать в сеть интернет и иметь пассивный доход, то досмотрите это видео до конца, устанавливайте в браузер бесплатное расширение и зарабатывайте деньги на полном автомате. 5 рублей за пару дней. Расширение зарабатывает деньги за счет серфинга сайтов. Просмотр происходит автоматически в отдельном свернутом окне и никак не мешает вашей работе, а записи об этих посещениях удаляются из истории браузера. Чтобы начать зарабатывать, нужно лишь установить расширение и держать браузер открытым с доступом в интернет. Расширение аддон при посещении различных веб-сайтов автоматически зарабатывает для вас деньги, при этом никак не мешает и не отвлекает. Расширение зарабатывает пенты, которые впоследствии можно обменять на реальные деньги и вывести на популярные платежные системы. Обмен производится по курсу 100 равняется 1 рублю минимальная сумма для вывода 100 пайентов, то есть 1 рубль, выплаты доступны на киви, счет мобильного телефона или Яндекс деньги. Авторизация и регистрация происходит через соцсети Google, ВКонтакте, Яндекс и Steam расширение AddenMoney доступно в официальном интернет-магазине Chrome работает в браузерах Chrome, Opera и Яндекс браузере. Скоро выйдет версия для браузера Mozilla. Давайте сделаем пробный вывод на Яндекс кошелек, указываем номер кошелька, затем сумму в пентах, разгадываем капчу и нажимаем кнопку «Вывести пент». Запрос на оплату добавлен в очередь. Итак, ожидаем. Как видите деньги пришли практически моментально. Итак, резюмируем, приложение работает и платит. Всем хороших заработков.